Приветствую всех в школе Джобса. Меня зовут Достон. Я считаю, если у вас хватило сил начать, то наберитесь терпения продолжать. Конечно, будет сложно, и долгое время у вас не будет все получаться как по плану. Но поверьте мне, через некоторое время вы изменитесь. Каждый день помните о своей рутине, которая приведет к вас к мечте. Совершая правильные действия, это всегда правильно. Неважно сколько, 18 или 80, у вас всегда есть время. Так потрать это время с умом. В первую очередь, делайте это для себя. В этом году, хоть я и не делал много контента, но научился довольно-таки многому. Как, например, первый раз участвовал в марафоне и работал со многими людьми в команде. Так, например, в летнем лагере мы обучали детей английскому. Две недели, каждый день, с 6 утра до 11 вечера. После этого работал учителем английского в начальной школе в Киото. Это было также первый раз, когда я путешествовал в одиночку. Было довольно-таки круто. Как вы поняли, я нахожусь и учусь в Японии уже как год. Вы можете спросить, почему именно здесь, если ты хорошо говоришь на английском? Дело в том, что Япония является безопасным и при этом страной, где есть огромные возможности. Если знать язык которого, к сожалению, я пока хорошо не знаю. Но это и к лучшему, так как трудности это вызов еще больше работать и при этом наслаждаться процессом. Но уже в начале февраля регулярно начнутся публиковаться выпуски, как обещал, круглой цифре в 100 тысяч подписчиков на YouTube-канале. И в честь этого я анонсирую курс английского языка за 26 уроков, где полностью с нуля разбираются формы грамматики и топики, которые помогут вам узнать и, самое главное, использовать фразы в повседневной жизни. И все это, конечно же, бесплатно. Для чего же я все еще делаю эти видео? Честно говоря, мне не важно на финансовую часть и популярность, так как я и так могу позволить себе к счастью всем. Моим родителям огромное спасибо, которые поддерживают меня во всем. Даже если будет смотреть один человек, я все равно буду продолжать это делать. Так как это возможность помочь и изменить чью-то жизнь. Мне от вас ничего не нужно. Моя мечта всегда была изменить систему образования. Но это не ко мне, это конечно же к политики, к которой я не хочу относиться. Но для того, чтобы начать, я должен помогать тем, кому не получилось понять, как использовать иностранный язык. Самое интересное, это не конечная цель, которую я приду, а сам путь, в котором буду идти к моему плану. Поверьте, это только начало. В 2018 будет много сюрпризов. Я знаю, что многим вам нравится смотреть обучающие ролики и писать, что видео придает вам ощущение, что вы учитесь и можете достигнуть чего-то. Но самое главное, вы должны делать что-то в первую очередь. Обязательно оставайтесь со мной и мы будем продолжать.